На 1 килограмм чистого веса фруктов берем 600 граммов сахарного песка. Посуда для варки должна быть высокая и с толстым дном. Дальше закрываем кастрюлю с абрикосами крышкой и отправляем на 10-12 часов в холодильник. Спустя указанное время сливаем из абрикосов максимальное количество образовавшегося сока. Затем содержимое кастрюли перемешиваем и отправляем на средний огонь. С момента закипания варим абрикосы 20 минут. Периодически массу перемешиваем. а также снимаем пенку. Если прошло 20 минут, а сока в кастрюле все еще много, надбираем его и продолжаем кипятить варенье еще 5-10 минут до нужной густоты. Готовое повидло должно как бы подпрыгивать в кастрюле. Дальше разливаем горячую массу по сухим стерильным банкам. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, чтобы проверить на предмет подтекания. И если все в порядке, отправляем повидло на хранение в погреб или кладовку. Собранный сок ни в коем случае не выливаем. Кипятим его на умеренном огне 5-7 минут. А затем сливаем в банку. И используем в качестве фруктового сиропа для приготовления и подачи различных десертов. Вот и все. Густое абрикосовое повидло готово. Со временем оно становится еще гуще. Из 1 кг абрикосов получается поллитра литра повидла, плюс немного на пробу. Приятного чаепития!